Боря, спой, что ты бёргаешь, я тебя маточка попросила бороду сприть. ты бёргаешь? Зачем тебе бёргаешь? Ну, спой. Борода, моя борода, мать сказала убрать, я убрал, не оставить следа. Ну, за что же оставлять, я жить с нею уже восемь лет без нее не могу. Ты вернешься, моя борода, возвращалась ко мне ты всегда, мы с